Что вы вообще помните из Конституции? Можете сами назвать какие там известные фразы оттуда, принципы. Может, какие самые известные фрагменты, цитаты, принципы из Конституции можете вспомнить? Статья номер один. Была принадлежит только народу, что-то там в таком духе, никому, кроме народа. Я не помню. Я родился год Конституции, родился 194 год. Ага. Если так. Мы мало чего помните, что говорили. Так, ну давайте тогда угадывать. Установлены ли в Конституции государственные религии для всего народа? Если да, то какие? Э -э, религии? Ну, как бы, религия, там, вера у всех, вот, и православие, должна быть, естественно, не да? Нет, наверное. Нет, государственные религии не установлены. Ага. Кому в России подчиняются судьи и судебная система в целом? Ну, органы власти, это неправильно, нет. Наверное закону, конституции. Нет, судья независимая. Судья А судебная система как таковая? А судебная система подчиняется исполнителям... Да. Нет, не помню. Ну, по не знаю, может, правительство. Президент. Там три реформы есть, да? Судебная... Три ветви власти, да? Да. Судебная, там, а, исполнительная... Это законодательная судебная помощь. Да. Вот, да. Поэтому судебная никому не подчиняется. А судьи? По а судьи. Ну, тоже. В каких случаях, согласно Конституции, разрешено пытать человека? Ни в каких. Не разрешено вообще. Ни в каких. Может ли президент издать указ, который в чем-то противоречит Конституции? Нет. Нет, нет. Там, я потому что что-то помню из этого, но по-моему тоже нет. Но, по сути, нет. Если бы вы писали Конституцию, то что бы вы прописали в ней насчет цензурирования интернета? Цензурирование, то есть... Я думаю, цензура, что должна, быть, цензура должна быть, конечно, потому что сейчас очень много... Ну, угу. Очень много всего плохого опыта. Надо, надо, конечно, ну, нет, цензура должна быть. Вы бы закрепили право человека на бесплатную медицину в Конституции? Да, да. Да, Если международный договор, подписанный Россией, вступает в противоречие с федеральным законом России, то какой из этих двух законов применяется? Международный или федеральный российский? Федеральный российский. Да. Наверное, сейчас скажу. Да. Ну, международный, международный, наверное. Может ли быть конституция изменена без всенародного референдума? Нет. Вообще никак? А какой срок президентских полномочий у нас сейчас? 6 лет. А был какой? 6 лет. А референдум был? Я не помню. В нашей стране все может быть изменено без народа. Ну, наверное, без... нет. Наверное, нет. Согласно Конституции, наверное, нет. Ну, надо тут собрать народу, собирать народу. Мне кажется, нет. Вс ⁇ -таки, вс ⁇ -таки, с народом именно С народом. Mm -hmm. Что с народом. Вот там в подарок Конституция. Если вдруг дома нет, если вдруг нечего читать. Обоим хотите? У меня есть. У вас мне До свидания.